Школа «Актива» набережно Челнинского института КФУ – это ежегодное выездное мероприятие для первокурсников альма где сотни юных студентов проходят игры на команды образования, слушают лекции от сотрудников института, выполняют задания в рамках различных тренингов и мастер-классов, наслаждаются лесным воздухом и просто проводят продуктивное время вместе. Очень рада, что попала на школу «Актива». Мне удалось познакомиться с многими новыми ребятами. Я надеюсь, что данное мероприятие поможет мне, отдохнуть и вступить в новую учебную неделю. Прежде всего, школа актива КФУ – это возможность для каждого обучающегося альмаматор проявить свои лидерские способности, продемонстрировать имеющиеся таланты, обрести новые знакомства и друзей. Очень рада быть здесь, очень интересные конкурсы, очень веселые люди, обстановка и атмосфера вообще очень крутая. Прекрасное место, но я не знала о нем, но я рада здесь присутствовать. Несмотря на одну тематику проводимых мероприятий, каждое отделение провело свою школу по-особенному. Сожигательная дискотека, Орляцкий круг, квесты, розыгрыш, мерча, КФУ и даже приз в виде воздуха из легендарной дубравушки. И еще много всего интересного. Но самое главное – это то, что огромное количество первокурсников всего за один день объединились в одну большую семью актива. Амир Ахтямов, Центр набережно Челнинского института КФУ, Универньюз.